Дорогие друзья, ребятки, и добро ну, пожаловать на мое новое, ребятки, видео. Да, ребят, сегодня вот а, решил, а, так сказать, а, ребята погулять, погулять, ребят. Короче, я, я что-то очень, ну, очень долго иду. Э, очень вот, в своей деревне я уже вышел, а, номер 17, ребят, это, это ужасно. Очень долго иду я, я вообще уже, я, я не знаю, я когда уже пойду... Я не знаю. Я просто гулял вот по лесу. И, короче, вот смотрите. Это такой? О, класный гэп. Мне нравится. Так. Итак, ребят, ладно, я, короче, взял с собой подкрепиться. Так, ладно, подождите. Ой, блин, эти авлаги всякие вот эти вот. О! Деревня, смотрите, ребят! Смотрите, ребят, деревня! Ух ты, нифига себе! Вот это удача! А, подождите! Подождите, подождите, подождите, подождите, подождите, подождите! Что, подождите, это что? Это мне напоминает. <смех> Чего? В смысле, ребят, так это ж мне мне это что-то напоминает. Подождите, а, минуточку. Так, дом соседа. <смех> давайте постучим, что ли, я не знаю. Да, давайте, давайте, да, ребята, да. Да, ребят, ну давайте, я не знаю, ну... Ребят, я что-то... А, есть кто? Нету, ребят. Что-то нет, нет, нет. Вообще, нету никого. Так, так, так. А это, а это чья? Так, а меня... кузница меня... Кузнеца, компота. А, в каком смысле? Не, я понял, что это какой-то троллинг. Так, это что такое? Я ушел в лес, жители. Компот. Что? Э! Алло! Кто-нибудь есть? Я не понял. Это что за... Что за... Что за, что за фигня? ребят, сейчас мучку. ребят, что-то у меня это... Я не знаю, я... Так, ребят, короче, смотрите. Вот тут тут -вот. Э, Здрасте, извините, пожалуйста, я тут... Э, не понял. Факел, а... А, извините, тут кто-нибудь есть? Э, так, ладно, окей. Это не мой дом, это не мой дом, это дом какой то иго как. -то... Подождите. Стойте, стойте, стойте, подождите. Вы, вы не хотите ли мне сказать, что это... Э компота дом. В смысле? А, -а, -а, как? Э -э -э! а как? Вот, вот, вот, подожди, подожди, житель, житель, житель, житель. Слушай, будь так дома. А, скажи мне, пожалуйста, а вот это вот а, чья деревня вообще такая? Я просто шел из своей деревни, житель номер 17, и как, как походу заблудился, и вот увидел вашу деревню. И чья это деревня? Можешь, пожалуйста, мне сказать? Только деревня компота, что такое? Деревня компьютера? А, понял. Да я, да я заблудился. А, ну давай ты передачу ещё раз, а потом пойдешь по своим делам. Ну давай, если можно, конечно. Да, да, да, да, вот возьми вот тот вот домик, который надо меня, вот маленький. Маленький? Маленький, маленький, маленький. <свот> <свот> <свот> <свот> ну тут все маленькие. Ребят, right, ладно, сейчас я подождите. Потому что вот это вот мне что-то вот это вот вот это все это мне, ой, блин, это очень очень просто вот сильно прям мешает. Так, подождите, так, так, так, так, так, так, так, маленький. Угу, угу. Так, жители, еще раз я дико извиняюсь но можешь мне подсказать, пожалуйста? Какой именно маленький, потому что там их 4 Да любой там никто не живет уже давно. Все переселились вот в и в дом. А, -а, а, понял, понял. Хорошо, хорошо. Так понятно, понятно, понятно. Хорошо, ребята, хорошо, хорошо. Давайте переселяемся. Ну чё, ну мне много, но не надо мне. Надо. Так, ребята. Давайте вот в этом я вас положусь. Ну, мне многого не надо, но хотя бы повар земли, е-мое, э, да, да, да, да, да, да. Пол земли, офигеть, да. <соспор> -земли> О, господи. <соспор -земли> так, ладно, и бла. Хорошо, хорошо, хорошо. А, ладно, короче, смотрите, вот вы представляете, ребята, я. Просто вот шел свои своей и заблудился. Вот и нашел деревню капота. Ну вы видите, вот вы видите. Вот вы вы представляете это. Взрыв мозга. Так, ладно, ребят. Конечно же, я не буду. я просто разложу здесь. Вот, давайте вот пока что я себе на столик положу картошечки немного. Вот, немножечко яблочек туда, э, вот, ой, так, э, факелочков вот сюда, вот, да, вот, э, э, значит, э, вот, пожалуйста, вот, и железный такой. Я пока что пойду посмотрю, что по -по тут, э, что и как, ребятки, да. Ладно, ну вот деревня, как деревня, ну жителями давайте познакомимся, вот жители, мы с тобой уже знакомые, так, ну я не знаю, с кем еще познакомиться, о, о жители, да, здорово, меня зовут Мегамайна, вас как зовут? О, приятно, При этом познакомиться, о, мне тоже приятно, слушайте, а вот, слушайте, а вообще это что, я на деревне будто что ли? Нет, самая настоящая, не фейковая. Хм, понятно, понятно. Понял, понял. Ну и как вам тут живется, нравится? Да, ну, да, очень нравится. Нам всегда туда ложится. Вообще, как будто, когда пришел, вы его так, когда на стол встаете. А, понял, понял. Хорошо, хорошо. Понятно. Ну а ты, житель, чем занимаешься? Я житель ученый. Я изобретаюсь окейзелье, регенерации, чтобы э, если ваши на поле сходить, э, я помогал жителям быстренько установить дороги. Понятно, понятно, понятно. Угу, понял. Ну, и ты тоже ученый, да? Да, хорошо, ладно. Окей. А, ну, слушай, а где как будто я, я что-то не понял? Такого лес ушел. Он что-то уже два дня не возвращается. Он наверное там, где имя убит, у него, я не знаю, уже по-моему он должен лес нас убить уже. Да, да-да-да, жители согласен с вами. Слушайте, а в какую сторону он ушел, а? Да я не помню. Мы все по домикам своим сидели. Так что, ну. Я точно не помню. А вроде вот, вот куда ты смотришь, вот туда я нашел. А, понял, понял. Хорошо, хорошо. А, да, я вас понял, я вас понял. А, смотрите, как попы э, В смысле? Э, а, а, подождите! Подождите меня! А, мама, подождите! Так, так, так, так, так, свет горит, я вижу. Подождите, подождите, подождите. Ай, блин. ⁇ -мо я, ⁇ я игроков уже не видел три дня. Ну... <сев�> <ти> да. А, да. Да, Можно войти? Нет. В смысле? он уже пришел. Может быть, нет? Это... Слушайте, а где он? Сказали же... Сказали же, пришел. А, э, подождите. Подождите, я метки ребятки... Сейчас, вы леточку, вы Слушайте, ну я думаю, на, нам на, на этом надо ролик стоит заканчивать, я тогда здесь ребят, потому что это очень са. Кстати, а ч он закинул, честно? Это. О, дасть. Ну до свидания. Да, до свидания, да. Я не верю, Я. Я ч? Я, я нашл настоящую кузицу и вот ке компота ладно ребят на этом я с вами прощаюсь ребят потому что сегодня ролик был очень интересный всем спасибо за просмотр этого видоса ребятки с вами был я мегамайн ребятки всем спасибо ребятки всем ребятки пока пока юху